И показываю вам вот эту начинающую красоту с видом можете себе представить каким прямейшим видом на море комплекс будет бизнес-класса с бассейном с управляющей компанией 4 дома с прямыми видами на море видите вот это все море толстенный пирог опана вот это да так Лезу непонятно куда, где можно звездануться. Надеюсь, не звезданусь. Разрешение на все четыре дома уже у нас наличие. Все у нас уже, как говорится, на низком старте. По самой вкусной цене. Прекрасного, замечательного вам всего хорошего, милые мои уважаемые, прекрасные телезрители. В общем, где я нахожусь? Я нахожусь на Батумском Стоп, это не Батумское, это Сухумское шоссе. Я всегда путаю то Батумское, то Сухумское. Смотрите, дорогие мои друзья. Это у нас все море. Просто море сейчас сливается с небом. Из-за того, что сегодня была дымка, облака. В общем, мы на Сухумском шоссе. Буквально здесь, я не знаю, ну, 100 метров до моря. И здесь у нас... Видим, находится пансионат Автомобилист Прям мы буквально вот соседи автомобилиста Видите, да, это входная группа в наш автомобилист Далее, поворачиваю камеру Налее, видим остановка Замечательная, советская Автобусная остановка Я очень хочу перейти на другую сторону Перехожу сюда и показываю вам Вот эту начинающую красоту Видите, огромнейший участок С видом, можете себе представить Каким прямейшим видом На море Комплекс называется «Дыхание-2». Смотрите, автобусная остановка под названием «Пансионат-автомобилист». Я даже не поленюсь, подойду. Она советская, она будет облагораживаться, приводиться в порядок. Она действующая, если хотите. Вот видите, да? Автобусные маршруты здесь у нас ходят. И я сейчас, видите, пешеходный переход возьму и зайду на нашу территорию. В общем, к вашему вниманию интересный комплекс, который у нас строится. Я эту локацию даже не знаю, как назвать. То ли Адлер, то ли Кудепста. Короче, Кудепста-Адлер, такой, знаете, котопес. Ну реально, потому что здесь вот мы вроде и в Кудепсте, его вроде в Адлере, еще даже не в Хосте. И вот мы идем, видите, все с видом на море, по левую руку. Комплекс будет бизнес-класса с бассейном, с управляющей компанией, которая будет у нас сдавать ваши помещения и приносить вам в случае, если вы покупаете себе помещения не под инвестицию, а под пассивный доход, под сдачу будет вам сдавать а сдаваться здесь будет в первую очередь хотя бы даже потому что видите 100 метров до моря я сейчас зайду и покажу что у нас здесь имеется здесь у нас цены подарочные пока на данный момент еще на данном этапе и конечно же комплекс М -м -м -м, интересный. приглашаю вас вовнутрь если что здесь можно упасть ладно смотрим внимательно будет 4 дома классных Четыре дома с прямыми видами на море. Видите, вот это все море, толстенный пирог. Сейчас происходит отсыпка, подготовка грунта для того, чтобы сюда могла зайти техника, выбирать грунт. Здесь будет подземный паркинг, будет сумасшедший бассейн с прямым панорамным видом, прямо на море. Бассейн инфинити. Четыре дома вот таким вот образом. Раз, два, три, четыре. Сзади два дома, спереди два дома. Посередине огромнейший бассейн на всей протяженностью Снизу въезд. Паркинг под всей площадью огромнейший, сумасшедший, крупнейший паркинг. Теперь предлагаю каким-то образом не спуститься, пока не знаю, как мне это сделать. Ну, давайте буду тихонечко вот так вот продвигаться. Вот это газовой трубы не будет. Газовая труба будет убираться, потому что это остатки балового земельного участка. Как говорится, участка, как говорится, как оно было когда-то. Самое начало. Как говорится, на самом начале самые вкусные цены. Еще не было подорожания. Я сейчас спущусь и, грубо говоря, зайду на середину участка. Еще раз я говорю, будет своя собственная управляющая компания, которая будет заниматься сдачей ваших помещений в момент вашего отсутствия. Опа-на! Вот это, да? Так, лезу непонятно куда, где можно звездануться. Надеюсь, не звезданусь. Это старое здание. Здесь был раньше домик, видите, с камином. Ну, вот, грубо говоря, вид с первого этажа. Ну, со второго, ладно. Ладно, так и быть, со второго этажа. Хотя, на самом деле, это вид с первого этажа. Там внизу паркинг, да, это первый, по идее, этаж. Потому что вот это паркинг, уровень вот этой остановки, это въезд в паркинг сюда. Да, я, по сути дела, вид со второго, с третьего будет замечательный вид. Еще раз смотрим, вот там въезд. Дом один, дом 2. Разворачиваемся. Сверху дом еще один, четыре дома. Автомобилист. Ну, и давайте расскажу вкратце. У нас здесь, что здесь интересного? Комплекс называется «Дыхание-2». Сухумское шоссе, вот оно. Благородные соседи вокруг. Жилой комплекс «Дыхание-2», версия вторая. Ограниченно вписывается органично. Во. В морскую инфраструктуру города Сочи клубный комплекс расположен в Хостинском районе, вблизи поселка Кудебста. В пяти минутах от оборудованных пляжей и моря. Ну, на самом деле, это действительно правда. В цифрах и фактах. 4 трехэтажных дома, 80 помещений. И, конечно же, у нас площадь от 16 квадратных метров до 30. Так, я даже не знаю, что уже снимать. Хожу взад перед, вот это вот машу своей камерой. Бассейн размеров 14 на 8. Подземные паркинг, высота потолков каждого помещения непосредственно вот именно. Минимальная высота 3,10. До метров 100 метров до моря у нас. Вот на самом деле преимущество. Закрытая охраняемая территория в наблюдения. Так, надо отсюда уходить. Надо уходить, спускаться по участку Бульминя. Вам уже все понятно. Так, куда идти-то? Пойду вниз. Туда, как говорится, откуда пришел. Панорамное остекление, видовые характеристики чума. Ну и, конечно же, самое интересное, цены. От 170 тысяч рублей за квадратный метр. С вот такой вот сумасшедшей панорамной, панорамой на море. Еще раз говорю, вот это все ломается. Разрешение на все четыре дома уже у нас наличие. Все у нас уже, как говорится, на низком старте. По самой вкусной цене. И вот, вот сейчас я на уровне первого-второго этажа. С первого на второй. Ну, море вам уже видно. Центральные коммуникации, конечно же, естественно, само собой разумеется. И, конечно же, у нас здесь, ну, естественно, безопасность сделки. Гарантированный застройщик. Идеальнейшие видовые характеристики. Хорошая репутация строительная. Близость к морю, ну плюсов очень много Близость к Адлеру Здесь у нас до железнодорожного вокзала Адлера ехать 5, до каких 5 минут? 3 минуты, до центра Сочи 20 минут До аэропорта 7-2 минуты, грубо говоря, да? Ну и до моря, сами понимаете Пешадран, мне фиг делать Автобусная остановка, вон она, а Можно было бы залезть на крышу автобусной остановки Как я это делал в детстве, ну не стану, наверное Сейчас будет производиться выемка грунта Все будет заливаться стеллобат, огромная плита И будет замечательная, как говорится, бунгала. Сочинская, червяков очень много Можно на рыбалку набрать Он червяк валялся, показать Червяк, червяк, червяк, червяк Где-то здесь был, только что я шел Было много, убежали короче Все, убежали червяки, не, ну реально были Правда, просто я пока шел, потом опомнился В общем, дорогие друзья, квартиры От 3,5 миллионов рублей, с вот таким вот Сумасшедшим видом на море, мой номер 8-918-8501 80 47 звать меня дима юдв кому нужна информация по данному комплексу кто хочет здесь приобрести квартиру звоните пишите ну и не забывайте комментировать подписываться и ставить лайк будет у вас квартира вот с таким вот видом на море и вид первого этажа ну с первого этажа это же конечно же вкуснейшая видовая характеристика в классном микрорайончике в тихом спокойном месте жду вашего звонка не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Это наш участок, а я убегаю от трактора. Пока, пока.